Всем привет! Меня зовут Мария, я работаю в WebCom Group. Многим рекламодателям важно, чтобы реклама приводила к конверсии не по одной, а по нескольким целям метрики на сайте. Например, звонкам, заполнению формы заказа, и посещению определенных страниц. Теперь для настройки оптимизации конверсии по нескольким целям в Директе появилось два новых способа. Оптимизация по составной цели в метрике и оптимизация по ключевым целям. Зачем это нужно? Многие рекламодатели по-прежнему запускают оптимизацию по всем целям в метрике. Такой подход не может дать стабильный результат. На счетчике метрики, как правило, много целей, и далеко не все из них годятся для оптимизации рекламы. Некоторые нужны только для аналитики поведения пользователей на сайте. Учет таких целей при работе автостратегии может давать худший результат. Кроме того, любое изменение целей на счетчике влияет на рекламную кампанию. Алгоритм начинает переобучаться по новому списку. Это может привести как к увеличению количества конверсий, так и к падению. Добавление и удаление счетчика в рекламной кампании также может привести к непредсказуемым результатам. Чтобы этого не происходило, Яндекс начал отключать оптимизацию по всем целям метрики. В первую очередь эта опция перестанет быть доступна для новых размещений, а постепенно и для всех рекламных кампаний. Вместо нее уже можно настроить оптимизацию по составной цели или по нескольким ключевым целям. Оптимизация по составной цели в метрике. Составная цель — это одна цель, которая может быть достигнута, когда выполнены все подцели, условия, описанные в ее настройке. Составные цели помогают более гибко настраивать условия с операторами и, или, чтобы учесть разные сценарии поведения пользователей и уместить их в одну цель метрики. Для настройки составной цели переходим в Яндекс.Метрику в раздел «Настройка». Далее переходим в раздел «Цели», выбираем «Добавить цель». Выбираем тип цели «Составная цель» и даем название цели. Далее задаем настройки каждого шага, а именно, задаем название и указываем условия выполнения цели. В нашем примере в поле «Название шага» мы дали название «Корзина» и в качестве условия прописали URL «Содержит сайт. Com. basket. Далее добавляем оставшиеся шаги составной цели и жмем кнопку «Добавить цель». «Составная цель настроена». Автостратегия с оптимизацией по такой составной цели будет стараться приводить пользователей, которые с наибольшей вероятностью совершат одно из этих действий при заданной средней цене конверсии. Этот показатель можно будет увидеть затем в отчете. Стратегия будет ориентироваться на достижение значения, которое вы установили. Если вы используете модель оплаты за конверсии и настройку средняя цена конверсии, то здесь теперь можно также задавать составную цель метрики для оптимизации. Как оптимизировать рекламу по нескольким целям? Оптимизация по нескольким ключевым целям работает в оптимизации конверсии с недельным бюджетом и подойдет, если разные целевые действия пользователей имеют разную ценность для вашего бизнеса и покупать все конверсии по одной цене не годится, например, если цель находится на разных уровнях воронки продаж. Переходим в интерфейс Яндекс Директа и выбираем нужную рекламную кампанию. Далее в настройках рекламной кампании переходим в раздел «Изменить параметры». В блоке «Ключевые цели» вы задаете цели, которые наиболее важны для рекламы. В нашем примере это цели «Корзина», «Оформление заказа», «Заказ оформлен». То есть это три шага составной цели «Заказ», которую мы ранее настраивали в Яндекс.Метрике. Также для каждой цели вы можете задать ценность. В блоке «Стратегия» выбираем стратегию «Оптимизация конверсий». И в разделе «Оптимизировать по цели» выбираем цели, под которые мы хотим, чтобы оптимизировалась наша реклама. Автоматическая стратегия настроена. При оптимизации конверсии по всем ключевым целям стратегия старается привести максимум конверсий, ориентируясь на ценность целей, одинаковую или различную, так, чтобы доход от бизнесовых достижений компаний был максимальным. Итоговая ценность по каждой цели, столбец «доход» в отчете, может отличаться от заданной. Оптимизация рентабельности тоже работает по всем ключевым целям. Там можно сдать коэффициент рентабельности и запустить рекламу без указания недельного бюджета. Система будет опираться на указанную ценность ключевых целей и выдерживать и улучшать прой компании. Это отличное нововведение, которое облегчает настройку компании. Особенно оно полезно для тех, у кого настроено много различных важных конверсий, а также для рекламодателей, которые анализируют конверсии при принятии решения об эффективности компании. Эта новинка позволит рекламодателям еще активнее использовать автостратегии и оптимизацию под целевые конверсии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!